Добрый день всем! Меня зовут Екатерина Клопенко. И сегодня я записываю для вас короткое видео о том, куда же сливаются новички. Итак, это видео будет полезно не только спонсорам, да, которые работают и приглашают новичков в команду. Это видео будет полезно самим новичкам, для того, чтобы понять, почему в их голове возникают вопросы все бросить и уйти. Итак, давайте начнем все по порядку. Первая причина. Когда новичок собирается работать в интернет-проекте, то есть собирается что-то найти интересное и подходящее на просторах интернета, он должен как бы использовать несколько правил. Да? Это Я уже об этом говорила несколько раз, что это выбор компании. Это первое. да. Во-вторых, в компании, в проекте, да, который представляет данную компанию, должно быть... Очень хорошее, качественное, системное обучение, это да, и, естественно, ваш спонсор. То есть, если вы пришли в проект вот просто так, на абы кого, то вы знаете, в дальнейшем просто могут возникнуть такие вот причины, как вот непонятка спонсорам, да? но ну, вот не сошлись мы с ним характером и так далее. Поэтому, конечно, лучше прийти на того человека, который вас зацепил. Возможно, это будет не лидер, не топ-лидер. Возможно, это будет обычный консультант, да? который еще, возможно, что-то и не достиг в этом проекте, только-только пришел, но он горит желанием, он действительно хочет общаться и он хочет дать вам ту информацию, которую получает сам. Поэтому обязательно и выбирайте для себя спонсора. Тот, кто еще не определился, пожалуйста, определите компанию, определите обучение, системность обучения, да. И, естественно, приходите на того человека, который вас зацепил. Поговорите с ним в интернете, возможно, созвонитесь с ним. И если вам действительно приятно с ним общаться, то безоговорочно идите к нему в команду. Это первое. Второе вы молодцы, ура, я вас поздравляю, вы пришли в проект, супер, но как практика показывает, многие новички, придя в проект, в интернет-проект, да, считают, что это же его бизнес, да, и он начнет его тогда, когда я захочу, тогда, когда у меня появится свободное время, да, сделает заказ тогда, когда вот у меня будут, возможно, деньги. Стоп, стоп, стоп. Ребята, вы пришли сюда для чего? Зарабатывать деньги. А как вы их будете зарабатывать, если вы ничего не делаете? Если вы даже не начинаете обучаться? У меня есть такие новички, которые выполняют первый блок обучения, который рассчитан, на ну, максимум на два дня, максимум. Они его мусолят месяц. Для чего? То есть, если вы не начали обучаться в первые два дня и не начали задавать вопросы своему спонсору, все, вопрос исчерпан. То есть, вам это, в общем-то, и не нужно. Не надо говорить, что у нас компания «Лохотрон» или проект не так вас обучает, ничего подобного. Мы вам даем четкую систему обучения. Почему вы не хотите зарабатывать деньги, я не могу вам ответить. Но если человек действительно чего-то хочет, он садится, он обучается, он выполняет все задания, которые разработаны были специально, которые выполняются по системе и которые дают действительно классный, шикарный результат. Это причина номер два. Нежелание, лень, а может быть потом… И так далее, да, я потом оформлю заказ. Да нет, ребят, ну, мы все пришли сюда зарабатывать деньги. Мы все пришли от того, что у нас не хватает денег. Мы все пришли, не, не имея возможности сделать, возможно, первый заказ, да. Все это решаемо. То есть, если вы сюда пришли, значит, вы хотите заработать денег, значит, нужно выполнять задание, значит, нужно действовать. Все, вопрос решен, да. То есть, если вы... С нами, если вы хотите расти, пожалуйста, выполняйте все наши задания, выполняйте все наши уроки, будем двигаться и продвигаться вместе. Ну и, скажем так, третья причина, да, по которой, в общем-то, в любой компании сливаются новички. Вы уже пришли в компанию, вы уже обучились, вы уже начали работать, вы уже выкладываете всю эту систему в интернет рассказываете об этом, делаете классные посты, а результата нет. Тишина. Вы все ждете, ждете, заглядываете каждую секунду. Возможно, вот-вот-вот ну, кто-то вам чего-то там напишет, а движение совсем-совсем потихонечку, потихонечку и потихонечку. И здесь, вот, конечно, новичок да, начинает перегорать, утих, утихать. Ну и в какой-то момент он просто сливается. А все почему? Ожидание чуда. То есть вы пришли, все обучились, да, и вы считаете, что если вы сейчас вот сделаете вот конкретно вот это действие, то будет множество людей, которые захотят к вам прийти и с вами начать сотрудничать. Ничего подобного. Вы должны понимать что э, все должно делаться поэтапно. Не надо зацикливаться и сидеть возле компьютера и ждать, ну когда, ну когда мне там поставят плюсик, ну когда же мне, меня что-то там спросят. Не надо об, об этом думать, на, не надо на этом зацикливаться. Не надо превращать свою работу в какое-то бесконечное ожидание перед компьютером, когда у вас стоят все дела дома, да, или, возможно, вы работаете в наемной компании, да, а э, пытаетесь развить что-то в интернете, да, и вы бесконечно туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда, не надо. Делайте все в удовольствие, э, выполняйте задание так, как положено. Сделали, выполнили, закрыли, оставьте на какое-то время и начинайте все делать дальше. Когда вы отпустите вот эту вот ситуацию, да, что... Э, вот вот, да, от вашего любого слова появится какое-то чудо, то тогда вот у вас и начнет приток ваших людей. Поэтому, пожалуйста, остановитесь, подумайте, что вы хотите, чего вы хотите, как вы хотите, и начните работать в свое удовольствие. Не тряситесь перед компьютером, не ждите никакого чуда, чуда не произойдет, только системность. Только правильное обучение и только ваше четкое желание выполнения э, заданий да, даст вам возможность продвижения. Вот и все. Вот эти вот три основные причины, да, по которым, в общем-то, ну, во всех компаниях новички сливаются. Если вы все-таки хотите действовать, да, изучите это видео, подумайте, сядьте, все распишите и э, начинайте работать по. Системе. Что ж, ребят, всем желаю удачи, желаю вам только успешных партнеров в вашем бизнесе. Пишите мне, приходите в команду, научим, обучим. Все ссылочки даны под этим видео. И до новых встреч. Пока-пока.